Здравствуйте! Добро пожаловать на пятый урок курса «Путь в мир интернет-бизнеса». Из этого урока вы узнаете, какая реклама эффективна в интернете, что такое контекстная реклама, как получить на свой сайт целевую аудиторию, как использовать социальные сети для продвижения своего бизнеса. Вы, наверное, не раз слышали выражение «реклама – двигатель торговли», и это действительно так, она является неотъемлемой частью бизнеса. Но не все виды рекламы одинаково эффективны. Одним из наиболее эффективных методов является контекстная реклама. Контекстная реклама позволяет привлечь на ваш сайт целевую аудиторию. Давайте разберем с вами, что это такое и как это работает. Целевая аудитория – это категория людей, которые сами ищут то, что вы предлагаете. Например, человек ищет возможность заработать в интернете. Он пишет в поисковой форме Гугла или Яндекса запрос, ну, к примеру, «бизнес в интернете» или «заработать в интернете». Поисковая система выдает результат поиска и человек видит перед собой множество различных предложений. Таких предложений могут быть тысячи. Как правило, люди просматривают предложения, которые находятся на первой странице. И для того, чтобы ваше предложение увидело большое количество людей, ваша задача сделать так, чтобы ваше рекламное объявление было именно на первой странице, да еще и в самом верху. А много ли людей ищет возможность заработать в интернете? Можете спросить вы. Для ответа на этот вопрос давайте обратимся в специальную службу Яндекса, которая называется «Статистика ключевых слов». Как видите, с запросом «Заработать в интернете» к поисковой форме Яндекс обращается больше 125 тысяч человек в месяц. Это как раз и есть целевая аудитория – люди, которые сами ищут то, что вы предлагаете. Остается одна задача – как сделать так, чтобы все эти люди увидели именно ваше рекламное объявление. Именно эту задачу и решает контекстная реклама. Она позволяет сделать так, чтобы ваши рекламные объявления всегда находились на первых страницах. Вы видите выделение красным цветом. Это места, где гарантирован показ ваших объявлений. У контекстной рекламы есть еще несколько преимуществ. Для того, чтобы начать показы своих объявлений, вам не нужны большие деньги. Вы можете начать с маленькой суммы. И второе, пожалуй, самое привлекательное. Вы платите не за показы вашего объявления, а только за переходы по вашему сообщению. То есть вы платите только тогда, когда человек, видя ваше объявление, нажимает на него и переходит на ваш сайт. Используйте контекстную рекламу и поднимите свой бизнес на новый уровень. Еще одним эффективным способом рекламы своего бизнеса является продвижение в различных социальных сетях, таких как ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники и так далее. Также можно использовать социальные медиа, такие как Ютуб, Рутуб, Твиттер, Скайп и тому подобное. Вы можете в любой социальной сети создать группу, соответствующую тематике вашего бизнеса. Например, вы можете создать группу «Бизнес в интернете», затем предложить своим друзьям и посетителям вашей страницы вступить в нее. Люди будут присоединяться и рекомендовать своим друзьям стать участником вашей группы. Это называется вирусный маркетинг, когда сами же посетители или участники сообщества бесплатно рекламируют вашу группу другим людям. Ваша задача как администратора заключается в том, чтобы в группе появлялись полезные материалы, соответствующие тематике этой группы, и время от времени оставлять ссылки на ваш сайт, блог или презентацию бизнес-возможностей вашей компании. Вы можете писать обо всем, что может быть интересно и полезно людям, которые хотят начать или уже начали свой бизнес в интернете. Например, вы узнали какой-то секрет. Поделитесь этим с участниками группы, и они будут благодарны вам, а главное, начнут вам доверять и прислушиваться к вам как эксперту. И последнее, о чем хочется рассказать в этом уроке – бизнес в интернете невозможен без быстрого способа общения с людьми из разных стран и городов. Одним из таких способов является бесплатная программа Skype. С помощью программы Skype вы можете бесплатно общаться в голосовом или видеорежиме с заинтересованными кандидатами и клиентами вашего бизнеса. Итак, вы просмотрели пять видеоуроков курса, из которых узнали о самых важных и необходимых инструментах для создания и ведения бизнеса в интернете. Мы поговорили с вами о том, почему бизнес актуален именно в интернете и что для этого необходимо. Вы узнали о таких инструментах интернет-бизнеса, как одностраничный продающий сайт, автореспондер, блог, а также о самых эффективных методах продвижения бизнеса с помощью контекстной рекламы и социальных сетей. В следующем уроке мы поговорим о том, без чего невозможен ни один бизнес. Это система. Вы узнаете, как использовать все эти инструменты в целостной системе для того, чтобы получать доходы в автоматическом режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.